Остается совсем немного, и как бы за эти 10 секунд вы можете подписаться на мой канал и поставить лайк. Также скинуть этот видос своим друзьям, чтобы они тоже посмотрели его, поставили лайк и как бы... Ну, как бы, ну еще что. Блин, паркур. А, не, не люблю паркур, терпеть не могу. Ух, что там? Побежали. Все, мы с вами просрали, потому что... А... А почему? Ах, из-за. Почему? Просто потому что мы можем просрать все везде и всегда. Блин. <сёк> а, терпеть не могу паркуры. Значит, что-нибудь пройдет, и все, и хана мне. Ну, я же говорю. Позорюсь, блин, сижу. Паркурить нормально мне научился до сих пор, сколько играю, блин. О! Господи, третье место! Ну, Это такой трэш? Фух! Да, третье место. Да, есть, yes, of course. Блин, лабиринт. А, не люблю. Так, нам нужно туда. Значит, получается, смотрите, у нас здесь есть такая вот тактика помощью которой можно будет легко определить куда нам идти то есть мы можем сами подпрыгнуть и посмотреть есть там тупик или нет а я сейчас тупо сделал наверное. сейчас здесь будет тупик да или нет опа тут тупик кажись ай больно убегаем отсюда быстрее а не люблю лабиринт надо найти воду вода это хороший знак а, Куда, блин? Нифига их тут. Слушайте, пацаны. Там кто-то финишировал уже. У меня тоже есть шанс финишировать. Я просто бежал за каким-то пацаном. Просто... Я запутался, ребят. Я давно не играл в Party Games. И вообще в мини-игры какие-либо. Вот вам на Хэллоуин вот такой вот мини-выпуск. Так, там сколько еще осталось-то? Почему они могут спокойно летать? Почему меня телепортируют постоянно куда-то? Может, я за людьми хочу понаблюдать? Вон там один пацан, за ним паук этот. Паук бегает. Так, ну, знаете ли, мы так в сумме нормально так... Прошли. Ой, блин, ненавижу. Не люблю. Кстати, тут как-то можно было на свинье летать, но я уже не помню как. Так, ну-ка. Иди отсюда. Херак. Пацан, пока. Так, ну-ка. Ну-ка. Давай-ка сдохни. Да. Там пацан какой-то. А, твою мать, просто трэш! Да за мной там еще какая-то курица! Уходи отсюда! Давай, вальда! Тебя здесь не рады. Слушай, меня еще ни разу не попали. Ой, папа па папа Не получится у тебя ничего, Давай, сдохни, чувак. Ёпта, где люди? Вон там вижу чувака. Пока, чувак. Так. Пока, себе. Так. Тут он пришел. Иди отсюда. В этом мини-режиме меня нет равных. Давай, офигеть, трэш! Один раз попали. Капец. Да ладно, пер... первое место, представляешь? Первое. Капец. О, стрельба из луковой. Смотрите, тут Украина. Красный и синий. У меня желтый. Ой, красный и синий. Дальтоник. Желтый и синий. Так, ну-ка, где мой цвет? Так, я кому-то там помог. Блин, то моего цвета тут вообще нет. Просто посмотрите. Понимаете, там синего было до хирища Просто трэш. Блин, вот тут есть. Так, давайте, подбивай мой цвет. Давай. Что-то мини-режим как-то залаганным стал. Трэш просто. Так, ну-ка. Блин. Я уже не смогу чувака догнать, да? Блин, просто понимаете, во все цвета попадаю, но в свой не могу. Блин. Так. Ну, первый я! Я первый опять! <звучит> Офигеть, я, я, я на высоте! А, кстати, сколько человек на сервере? А, нормально. Так, а, ну вот, тут можно принципе, встать, вот я с шейдерами как раз. Очень удобно, вот это мы такой мини-читерский этот. <звучит> так. Рюк, мой читерский. Может, ты сдохнешь? Ух, трэш. Нам надо дожить до 11 волны. Вот, а потом мы сами можем всех бить. То, по-моему, вообще... А! Что-то людей... Не становится меньше. А! Я в тройке. Отлично. Просто супер. <слыхает> <сч Halo> <�ayo> Страшно. Уже девятая волна. Скоро драться будем с этим чуваком. Ну, я тебе задам. О, нет, нет, нет, нет. О, о, о, о, офигеть, первое место, представляешь, я с руалмазами. Офигеть, ё-моё, 11 звезд у меня, но меня могут догнать. Это, ш, это шестая из восьми, капец, у меня тут все залаганные, кошмар. Проблемы с интернетом, как всегда, как мы любим. Да Просто посмотрите, у меня... Пинг просто жесть какой-то. Просто посмотрите, что с хайпикселем? Так, ну-ка там в золотой броне хочу. Опа, нифига. Я устроил там... Трэш. Так, ну-ка... Я вообще, по-моему, ни в кого не попадаю в этом раунде. Так, ну-ка. Второе место. Блин, меня могут догнать. Меня могут догнать сейчас вот это вот. А чё... вот то там меня может догнать. И мне это не нравится. Земля тута, помню, запомнил золото здесь, кирпич у нас здесь. Так, камушек, камушек, тут, тут. Так, это тут. Незар тут и дерево здесь. Первое место. Первое же, да? Да, первое. Все. Тара, тара, тара, меня никто не догонит, потому что сейчас будет последний под мини режим. Да, просто трэш. Я ору. Вот это, это все Хэллоуин. Это все Хэллоуин, это все ваши лайки, это все ваши подписки. Вот будьте побольше подписываться, вот вообще, блин, самым топовым игроком стану. Блин, ну это сложно тут. Так, блин, это... А... Так. Блин. Вот просто, понимаете, это трэш начался. Тут надо приноровиться очень жестко. Так, надо догнать чувака. Так, давай, давай, давай, Саня. Совсем немного ведь осталось Второе место Тоже место Но по таблице у меня самое высокое Потому что у меня 16 звезд И меня просто никто не может догнать Ха-ха-ха 18 звезд да, уху, Первое место Офигеть Ребят просто бах вот, вот так вот это делается, ребята. Так давайте-ка я сейчас нам тут <смех> хаб пропишу. В общем-то, дорогие друзья, если вам понравилось это видео, обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, рекомендуйте это видео своим друзьям. С вами был я, Сашари. Всем удачи и всем хорошего Хэллоуина!